Почему в Украине ввели эти монеты? Какие монеты 1, 2, 5 и 10 гривен стоят дорого? Где продать, чтобы заработать? И эксклюзив этого выпуска 50 копеек с гербом с обеих сторон. Супер фартовая монета. Привет друзья, получил больше тысячи сообщений от вас в инстаграм в директ по поводу новых монет 1, 2, 5 и 10 гривен и записываю этот ролик, так как нет возможности всем ответить быстро. Перед началом этого видео покажу вам 10 гривен юбилейную монету, покрытую настоящим золотом 999 пробы, так как мой канал идет к 100 тысячам подписчиков, в этом видео будет подарок для моих зрителей. Я разыграю вот эту монету. две гривны из прошлого видео отправляются этому победителю. А в этом выпуске мы разыграем юбилейную монету 10 гривен, покрытую настоящим золотом. Условия будут очень простые. Смотрите дальше видео. И друзья, хочу попросить вас подписаться на канал. Кстати, это будет одним из двух условий участия в розыгрыше. Да-да, сделайте это прямо сейчас, чтобы потом не забыть. Ну что, получилось? Погнали! Да, новые монеты могут стоить дорого. И это показывают продажи этих монет на электронных торгах Виолити. Больше 2000 гривен за 5 гривен монетой. Но начнем с того, почему ввели 1, 2, 5 и 10 гривен именно монетами и убрали мелкие номиналы. Секрет довольно прост, в том, что изготавливать монеты из латуни и мелких номиналов просто невыгодно для государства, так как металл сам по себе стоит дороже номинала. Еще в 1996 году искали способы, как удешевить монеты и производить ну, не латунные. Например, в книге «Первый монетный двор» есть заметка о том, что проводились работы по замене металлов на более дешевый и с разными покрытиями. Вы видите перед своими глазами 50 копеек пробные 1996 года. Но сделаны они на магнитной заготовке с покрытием. Вот проверим их на магнит. Как видите, они притягиваются. А вот обычные 50 копеек 1996 года, они не притягиваются. Кстати, дальше эта информация будет очень полезна. Получается, главная задача новых монет просто удешевить стоимость их производства. Конечно, ну еще инфляция и падение курса гривны, и поэтому выводят из обращения монеты малого номинала. Просто производство их дороже стоит, чем сам номинал. Еще немного об этом экземпляре перед тем, как перейдем к новым монетам и их стоимости. Как понять, что это проба? Мы видим, что с обеих сторон отчеканен аверс монеты. Аверс это там, где указано герб и страна. Это изделие произведено на Луганском станкостроительном заводе и является пробой. Получается, что тогда думали, как заменить эти монеты на другой металл и сделали вот такой вот, пробную, вот такой вот пробный жетон. Существуют такие пробы в небольшом количестве. Они очень интересны коллекционерам. У меня в коллекции вот есть это. Ну, Если вам эта тема интересна, напишите мне в комментариях, и я сниму подробный ролик, почему именно герб, герб здесь сделаны. Напишите в комментариях. Ну и переходим к новым монетам. Первое, что реально и можно поискать в новых монетах, это, конечно, браки. Хоть производство у нас и довольно современное, недавно начали производить эти монеты, но уже встречаются браки, которые ценятся коллекционерами. И подписчики мне их регулярно присылают. Самый дорогой на данный момент это поворот аверса относительно Реверса. На Виолите мы видим, что они были куплены за... Более чем 2000 гривен, и люди находили такие монетки в разных городах Украины. И думаю, каждому стоит проверять такие монетки перед тем, как вы платите. Например, 5 гривен. Еще не находили монеты 10 гривен с таким соотношением сторон, но вполне вероятно, что такие браки могут быть э, найдены. Так что внимательно просматривайте. Возможен и наплыв металла на новые монеты, такие как 1, 2, 5 и 10 гривен. ну чаще всего он стоит не очень дорого, потому что те, тема довольно новая. Следующий вариант это не про чекан. Вот как это выглядит. Это бывало и в прошлых монетах. Ну, как я понял, некоторые умельцы уже сейчас пробуют самостоятельно такое делать, но это легко проверяется по весу монеты. И подобные непрочеканы я покупаю к себе в коллекцию, так что, если у вас есть, напишите мне в инстаграм, ссылка будет в описании. Мы видим, что могут попадаться случайно в оборот и заготовки под монету вот например в прошлом видео я показывал монетку 10 гривен а точнее заготовку под эту монету Ну, думаю они не будут сильно дорого стоить так как мы не знаем какое количество этих заготовок будет найдено в будущем но в целом это довольно интересно особенно сейчас когда у нас актуальна тема новых монет новых 10 гривен 2020 года 2021 года так что если у вас есть такая заготовка пожалуйста предложите мне в инстаграм я сразу куплю на виолете она была продана за более чем 600 гривен следующий вариант это монеты не из родного металла как вот эти вот пробные 50 копеек 96 -го года видите обычная монета не притягивается магнитом а это притягивается так если вы встретите одну и две гривны которые не липнут к магниту возможно как раз они из другого металла и стоят дорого проверьте обязательно у себя ваши монетки а например 5 и 10 гривен, которые ну, очень сильно прилипают к магниту и их с трудом можно отсоединить. Такие монетки также могут стоить дорого. И последний вариант я скажу, но это крайне маленький шанс встретить данные монеты, это пробные 5 и 10 гривен 2018 года. НБУ сказали, что тираж по 10 штук каждой монеты. Ну разве что их сделали больше и они попали в оборот. Ну, такое, конечно, в истории чеканки монет бывало, но шансы не очень большие, хотя я бы такую монетку с радостью показал вам на обзоре. Друзья, и давайте перейдем к конкурсу для участия в розыгрыше на юбилейный 10 гривен, покрытый настоящим золотом. Это делала компания Золотой Слой. Просто будьте подписчиком моего канала и поделитесь этим видео в группе или просто с одним человеком, в вайбере, в Telegram, в ватсап, где угодно. Я определю победителя среди ваших комментариев, как только у меня будет на канале 100 тысяч подписчиков. Мы вместе к этому идем, и это будет довольно быстро. И по традиции, кто досмотрел до этого момента, начинайте свои комментарии с фразы «бабки в шапку» или «фартовый коллекционер». И удачи и успех всегда будет с вами. До встречи в следующем выпуске. Всем пока!